Анатолий Александрович, расскажите, пожалуйста, о российском библейском обществе, которое вы возглавляете, чем оно живет сегодня, какова его история, и как люди неравнодушные могли бы помочь в развитии этого общества. Сначала бы я хотел сказать, что история российского библейского общества насчитывает уже более 200 лет, и возникло оно в России, как это неожиданно звучит благодаря войне 1812 года когда положение россии было столь тяжелым что благодаря промыслу божьему император александр первый обратился к библии и провел руководя русскими войсками всю эту войну руководством э, библии который ежедневно читал mm. это малоизвестный исторический факт но тем не менее было в 1812 году это библейское обращение император александра первого и как он сам писал что я после этого обращения пожирал библию находя неизведанный ранее смысл в ее словах и вот э, все время нашествия Наполеона э, он читал ежедневно Библию, принимал решения под руководством прочитанного. И э, не только в это время, но и во время заграничного похода 1813 14 годов он ежедневно читал Библию, принимал на ее основе решения. И... Э, вступил во главе союзных войск в Париж в марте 1814 года вот обращенный к, и посвященный Библии и более того инициатором образования Библейского общества был именно император Александр. Правда, идея, идею его подсказал ему ближайший друг, князь Голицын. Mm -hmm. Было это очень таким, произошло это вот очень неожиданным образом. Дело в том, что в 1812 году, когда Наполеон продвигался вглубь России, и положение. России казалось очень, очень непредсказуемым, очень тяжелым. Русские войска отступали, то и боялись вражеской вылазки или наступления на Петербург, который был тогда столицей. И вот в это время в Петербурге распространились слухи, что один из ближайших придворных видный сановник князь голицын изменник и ждет наполеона а поводом к этому послужило то что он вздумал в это время строить себе в петербурге новый дворец Ему сделали такой вывод что вот он ждет наполеона и вот поэтому строит с этим видимо Свойная была такая идея, да такая вот была договоренность у него с ним вот александр не верил слухам этим это был его друг детства. Вот. Но тем не менее однажды пришел князь и спросил, вот сходят такие слухи, вот, что, это, что это происходит. И князь Галицин сказал, что вот он недавно начал читать Библию и не боится Наполеона, потому что вот то, что он в Библии прочитал, убедило его в том, что Наполеон не будет иметь успех, он потерпит поражение. И когда он положил руку на Библию, эта книга упала на пол и раскрылась на той странице, где был 90-й Псалом. И как раз это тот Псалом, который очень часто читает воины. Ну да, Псалом защиты. Да, Псалом защиты. И вот он прочитал Александру этот Псалом. И Александр... Сам он никогда не читал Библию и, когда был в церкви по, по должности, ну как император, он и не обращал внимания на чтение по-славянски. Он просто вот выстаивал службу, вот и не вникал, что, что там читается, что, вот. А когда голицын ему прочитал этот псалу, и прочитал он его, кстати, про французски потому что в то время русской Библии не было, вот а знать говорил в основном на французском. И вот э, за следующей э, церковной службой, когда э, император э, стоял в храме, как раз э, читался вот этот самый 90-й псалом. И он э, обратил внимание и вник в его смысл, потому что ранее, благодаря Голицам, он про прочитал его на французском. Э, то есть не, он прочитал и понял его. Вот. А когда уже читали по-славянски, он знал, что вот в этом псалме содержится. Какие слова, какие смыслы. Вот. И вот таким образом произошло его библейское обращение. И дальше он начал читать Библию, причем опять же по-французски. Война с Наполеоном проходила для него под, под руководством Библии, которую он читал по-французски. Ну и, как я сказал, всю войну, вот он с этой Библией прошел. И уже после войны, вернее, не после войны, а в период войны, а именно 6 декабря 1812 года, он утвердил всеподданнейший доклад князя Голицына об учреждении в России библейского общества. Дело в том, что тогда союзницей России была Англия, и впервые библейское общество было образовано в англии ну как частная инициатива это не государственное учреждение но вот э, люди объединились для распространения библии во всем мире и вот э, представители вот этого британского библейского общества они побывали в россии в финляндии, вот, и финляндии вот и благодаря их э, ну, подсказке, что ли, по, благодаря их э, э, такому вот энтузиазму, вот, э, Библейское общество в 1812 году образовалось, или в одиннадцатом, в э, Финляндии. Вот. А когда вот э, пришла э, такая тяжелая э, когда пришло тяжелое время испытаний в России, и э, благодаря Александру Голицыну, император Александр, э, Александр I обратился к Библии, вот э, князь Голицын предложил ему. Э, образовать в России библейское общество, то есть подал ему всеподданнейший доклад, и 6 декабря Александр утвердил этот доклад, а число это было не случайно, это было как раз именно тот день, когда войска Наполеона покинули границу, покинули России, то есть пересекли границу России в обратном направлении. Я не знаю, может быть, он обед дал Богу, так сказать, что вот что-то сделает для распространения... Слово Божие, так сказать, если Господь ему поможет одолеть вот, это вот врага. Мне, я, не, я не знаю, что это произошло, но э, тогда. Вот. Но вот факт остается фактом. Оно, это общество, получается, было создано для того, чтобы перевести, как вот сейчас, Библию. Да, перевести на русский язык. Александр, сам, обратясь к Библии, и многое уяснив, захотел, вот, чтобы и его подданные тоже были просвещены именно Словом Божьим, то что он сам до этого ничего не знал, а через Библию очень много познал, и, очень, вот, и библейское откровение ему помогло в, в те годы. И он захотел, чтобы его подданные тоже вот обогатились и были просвещены вот этим знанием. Так, точно так же, как и он. Слушайте, но он дал Библию народу. Ну, а... Как Лютер когда-то перевел Ноц... Библию. Ну, это не совсем ток. Он, конечно, не как Лютер, но он стал членом библейского общества. Президентом его стал князь Голицын, который подал ему эту идею, собственно говоря, познакомил его с Библией. И э, э, он э, стал э, активным его членом, причем. Активными членами стали и многие другие сановники, министр, министр внутренних дел Казадавлев, генерал-губернатор Петербурга Милорадович, очень известный полководец, герой войны тоже 1812 года, сам князь Голицын, министр просвещения. И Александр I ежегодно то есть при образовании общества он пожертвовал 25 тысяч рублей, это огромные деньги по тем временам. И каждый год жертвовал, причем из личных средств, из госбюджета, по 10 тысяч рублей. Когда император возвратился в 1815 году из Европы, из Свенского конгресса, а библейское общество уже работало, уже были сделаны кое-какие переводы, уже вышли кое-какие издания, ему преподнесли вот эти издания. Вот, это была Библия, а, не Библия, а части Библии на армянском языке, на, по-моему, финском языке, ну на языках народов империи. Вот. и он очень удивился, он принял эти вот образцы издания общества, но задумался над тем, что вот можно сказать и народцы, так сказать, вот его подданные э, имеют э, возможность познать Слово Божье на своем языке, а русский народ не имеет. И тогда он м, предложил библейскому обществу, вернее сначала он предложил это Святейшему Синоду, вот, э, начать перевод Библии на русский язык. Но Святейший Синод от, этой, э, от этого предложения уклонился, вот, и осуществляло этот перевод российское библейское общество, членом которого были и князь Галицын, и император Александр и, и кстати многие многие ученые, церковные ученые, вот, причем из разных конфессий. То есть там были протестанты, и и католики, но, конечно, большей частью православные, в том числе и архимандрит, будущий митрополит Филарет Дроздов. Вот, был одним из самых активных членов Российского библейского общества. И вот эта, эта работа началась вот в 1816 году, и к 1822 году перевели весь Новый Завет. Вот он вышел, вот, сначала параллельно с, со славянским Новым Заветом, а потом уже начали печатать его отдельно. И у меня, кстати, есть экземпляры этого издания, вот подлин, подлинные экземпляры. Ну, В вот, 1822 вышло параллельно со славянским и на русском, потом только на русском языке. Вот. Ну и таким образом... Библейское общество осуществило перевод Нового Завета на русский язык, осуществило также перевод Псалтии вот, и первых восьми книг Ветхого Завета. Но в дальнейшем его деятельность была приостановлена, библейское общество было закрыто фактически, 1825-м, уже после смерти Александра I, вот, когда на библейское общество произошел такой большой накат или наезд со стороны ряда сановников, э, ну, в частности, глав, графа Ракчеева, но э, активными участниками э, этого наката э, были также некоторые иерархии э, православной церкви, вот, которые считали, что перевод Библии на русский язык это занятие вредное, ненужное, оно только внесет смущение в умы. Вот, так что пусть люди только э, слушают цер... наставление церкви, нечего, так сказать, там вникать, умничать, сказать, вот. неизвестно, что там могут еще там понять и подумать в Библии. Ну, в общем, все это. Вся эта история длилась очень долго. В 825 году библейское общество закрыли. Вот, Все его имущество, стоимость 2 миллиона рублей, передали Святейшему Синоду. Что с этими, что с этими деньгами произошло и с имуществом, неизвестно до сих пор. Вот. Некоторые члены Библейского общества продолжали на свой страх и риск вот это вот дело перевода Писания на русский язык, потому что был переведен только Новый Завет и часть Ветхого Завета, но они продолжали переводить книги Ветхого Завета, но ну, вот они за это, как следует, так сказать, получили, что называется, по, по шапке, так сказать, вот. одного из них уволили со всех должностей, другого отправили в ссылку, ну, в общем, можно сказать, еще легко отделались, вот. Потому что вот преобладающее мнение среди э, церковных иерархов было то, что э, этим заниматься не нужно. А читать-то люди умели тогда? Ну, кто-то умел, кто-то не умел, но Это многие умели. Дворяне, чтобы читали там, я не знаю, купцы дворяне там были же люди, средний, люди средний, класс. средний класс, да, можно сказать, мещане. Вот, да те же самые священники. Вот почему бы, почему бы и священнику не прочесть Библию на русском языке? Вот, то есть, Конечно, образовательными программами библейское общество не занималось, но, как я уже сказал, что вначале читали Библию на французском, а потом уже начали читать ее на русском. И более того, вот эти вот экземпляры Нового Завета, которые библейское общество издало, и уже они продолжали распространяться уже даже после закрытия библейского общества, и вот в частности Достоевский о чем он пишет в своих произведениях, читал Новый Завет на русском языке. И, судя по всему, это как раз был Новый Завет в переводе российского библейского общества. Вот. Ну, это такая была очень, так сказать, долгая история, длительностью где-то 60 лет, с 1816 до 1876 год. Дело в том, что по прошествии, так сказать, нескольких десятилетий бывший активный член библейского общества, митрополит Филарет Дроздов, убедил следующего вновь вступившего, так сказать, на трон императора Александра II, что вот этот вот труд, который начало библейское общество, нужно его продолжить, довести до конца и сдать. Вот. И э, у него тоже была очень э, мощная позиция в Святейшем Синоде, вот. но тем не менее Александр II поддержал его, и э, вот по инициативе митрополита Филарета Дроздова этот перевод был доведен до конца, и издан уже под эгидой по благословению Святейшего Синода. Причем отличие его от перевода российского библейского общества минимальные. Вот нынешний синодальный перевод, который читает и православный, а протестанты еще больше его читают, он называется синодальным переводом, вот, можно сказать, по иронии судьбы, потому что на протяжении 60 лет, ну, не 60, а менее, менее там, не знаю, лет 40, наверное, вот, синод в основном только и делал, что вставлял палки в колеса и организовывал так сказать, гонения против и библейского общества, и тех, кто продолжал его дело, но вот потом, так сказать, ситуация изменилась, и этот перевод закончили, и уже издали его под эгидой библейского общества, под эгидой Святейшего Синода, вот, но фактически это был тот же самый перевод библейского общества, за который библейское общество закрыли, вот такая вот была история, на самом деле, я вам рассказал только очень малую часть. Я в свое время провел цикл лекций на христианской радиостанции, там общей продолжительностью где-то 4,5 часа, и то не все рассказал. То есть это была такая очень длительная история. Многие люди думают, что вот это большевики закрыли библейскую общество. Вот до революции оно было. До революции оно действительно было, но закрыли его не большевики, вот, а свои же. Свои же сановники, свои же, так сказать, иерархи. Вот. Задолго-задолго до большевиков, там, чуть ли не за сто лет. Вот. А возродилась она в 1991 году. Mm -hmm. Вот. И вот с тех пор мы уже, так сказать, работаем. Современные истории, так сказать, пересказывать было, тоже не, очень... Не было проблем таких? Были проблемы, да. Были проблемы, связанные с переводом Библии. как Мы долгое время работали, и... Издали Библию на современном русском языке, издали также этот перевод с, с обширными комментариями, учебное издание этого перевода. Вот. Этот перевод распространяется, он доступен и в печатном виде. Вот. И в стандартной, так сказать, что называется, компоновке. Вот с небольшими комментариями но самыми важными и также в учебные в учебном формате то есть с обширными комментариями введениями вот приложениями и так далее так сказать, он... но это вот основной так сказать результат наших трудов за эти десятилетия потому что более 15 лет сказать, труд. А если считать учебные издания, еще это более 20 лет, можно сказать. Ну, вот вызовов, проблем было очень много, были и свершения, достижения. Но вот сейчас мы можем уже сказать, что наступил новый этап. Но ну вот для меня на новом этапе самое, самым таким значимым, интересным вот, являются два обстоятельства. Ну, во-первых, скажу, что вот эти последние годы, 20-й, 21-й, 22-й, были, наверное, самыми тяжелыми со времени вот, возрождения Российского библейского общества в 1991 году. Вот, вот эти вот 30 лет. Если взять самые тяжелые, это последние три года. Вот. Ну, э, э, в первую очередь, это, э, сначала это было связано с пандемией ковида. Мы фактически не могли работать несколько месяцев. Э, вот наши были прерывные связи и с поставщиками, и с нашими партнерами. Вот. В этот период сказать, э, правительство Москвы велела нам убираться, так сказать, со склада, который вот находился на городской земле. Дело в том, что там прокладывают юго-восточную хорду. Вот, общий бюджет этого проекта 110 миллиардов рублей, и вот мы там оказались как бельмон. Растяем, да? да уго... вот. И вот фактически весь 20-й год... В конце концов, у нас склад снесли, мы его перевезли в другое место, и оборудование, и книги, но все это было очень нелегко, и у нас была целая серия судов так сказать, с департаментом имущества правительства Москвы. Но, в общем, это была очень тяжелая ситуация. Дело в том, что прекратилась реализация книг, мы не могли получать доходы производство тоже можно сказать стало ну, в стране многое-многие процессы экономические производственные остановились и но в то же время расходы же никуда не делались надо было и платить зарплату и коммуналку и налоги и так далее и весь двадцатый год был крайне тяжелым у нас многих сотрудников уволили, ну как уволили, вынуждены были сократить штат, вот вынуждены были уменьшить зарплату многим, вот это было, вот вынуждены были договариваться с поставщиками. Дело в том, что еще на тот момент надо нам было выплачивать задолженности за предыдущие Партии литературы, а как выплачивать задолженности, если мы если все встало. Вот. Ну, то есть проблем хватало в 2020, в 2021 году тоже много было проблем. Вот. Но это они носили несколько другой характер. Это было связано с тем, что отчасти как результат ковида в, в мире разогналась, во-первых, разогналась инфляция, в том числе на реальные э, товары, как, э, такие как бумага. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Да, ну все. то есть, И резко поднялась стоимость производства. Потом оборвались многие логистические цепочки. Вот, и резко где-то в 3-4 раза выросла стоимость фрахт, то есть перевозки книг. Вот. То есть выросла и себестоимость книг, выросла, выросла э, э, стоимость перевозки удлинились сроки доставки, а многие издания мы печатали за границей, потому что это просто было и дешевле, многие годы и, и качество было лучше, но часть, ну может быть половину половину печатали за границу половину в России, а в России внезапно наш единственный производитель производитель тонкой бумаги, на которой можно печатать Библию, Газнак, фабрика Газнак, просто прекратила это производство. И все, и, и мы не, не могли э, печатать Библию в России, потому что не было бумаги, остановилось производство. И заказывать за границей было очень дорого, очень долго, очень муторно. Вот, э, ну, очень сложно. Вот. И фактически у нас... Э, остановилось производство книг вот, в 2021 году. И оно, ну кое-где мы какие-то остатки находили, там где-то выкручивались, вот, но производство резко-резко сократилось, и фактически мы вот 2021-2022 год реализуем наши остатки со складов, то есть, а нового производства нет, именно по объективным причинам. Ну, кое-что мы производим, но объемы производства резко сократились. Вот, по ряду причин, и технических причин, и экономических причин, и поэтому сократился наш ассортимент, то есть меньше наименований книг, меньше количества, Цена, естественно, дороже. Вот. Ну и плюс к тому люди вообще стали реже книги покупать, потому что очень многие перешли на чтение в смартфонах, там в различных электронных устройствах и так далее. И, и вот изменение способа познания, способа, оно, конечно, очень сильно, так сказать, повлияло и на библейское общество, хотя мы готовим и готовим электронные издания, мы готовим и аудиокниги, в частности, вот у нас есть перевод и Нового Завета в современном русском переводе, и Синодальный перевод есть в аудиозаписи, и Ветхий Завет тоже существует в таком формате, но, тем не менее, это представляет для нас и экономическую проблему, и техническую проблему. А в 22 году все еще более, так сказать, усложнилось, потому что по-прежнему производство фактически для нас стало недоступным, еще потому что ввели санкции против российских банков, и стало невозможно проводить деньги, даже если тебе где-то произведут. Вот раньше мы заказывали книги в Корее, в, Корее, в Китае, вот, как расплачиваться? Нас отключили от платформ электронных, где мы размещали электронные книги. Вот. iBooks, Google Play Books. То есть библейское общество попало под санкции. Мы обратились к своим партнерам за рубежом. Ну, да, чтобы объяснить это. Ну, ну а... а что значит объяснить? Кому объяснять? Мы спро... То есть мы попытались ну, каким-то образом эти санкции обойти. То есть попросить, чтобы наши партнеры за нас перевели деньги, путем взаиморасчетов, там, кстати, что называется там, по партнерски. Вот, мы же находимся в объединенных библейских обществах, а наши партнеры сказали, нет, извините, не можем, потому что санкции это дело, в общем, такое незаконное. Вот, и ничем они нам не помогли. Вот. Более того, так сказать, капиталисты, вот, например, владельцы типографии, они готовы с нами работать. Вот, допустим, мы договорились издать одну из вот, конкретно осетинскую Библию, вот, перевод, который мы недавно осуществили она одной из типографий в Италии. Они сказали пожалуйста мы сделаем, сготовим, доставим, все только деньги заплатите. Мы не смогли заплатить деньги никак, вот. То есть капиталисты, буржуи оказались более лояльными к библейскому обществу, нежели вот наши уважаемые партнеры, вот. А когда мы спросили, что вот эти санкции, но дело в том, что в основном э -э сотрудники объединенных библейских обществ, ну, так сказать, большая часть аппарата, она работает в Англии. Вот. И они сказали, что вот санкции наложили, мы ничего не можем сделать. Мы даже не можем вам оказывать консультационные услуги. Специально уточнили, а вы поинтересуетесь у вашего правительства, распространяются ли санкции на некоммерческие организации, гуманитарные, там, э -э, религиозные, христианские они сказали да распространяется на всех без каких-либо исключений. Вот. но мы попали под санкции именно потому что мы российское библейское общество это вот единственная причина что, что мы российская организация мы российское библейское общество, мы попали под санкции в отношении консу... даже консультационные услуги уже нельзя оказывать. Финансовые услуги от электронных платформ отключили. Вот. И насколько мне известно, вообще это, по-моему, уникальный первый случай в истории библейских обществ, а история библейских обществ больше 200 лет, вот, когда библейское общество попало в какой-либо стране под внешнеполитические санкции других стран. По-моему, это просто вот, такого не было раньше, никогда и нигде. вот сейчас мы... Вот, удостоились такой чести. И, и, но вообще это, конечно, такой некий так сказать, знак свыше. Я не знаю. Дело в том, что раньше проблемы у библейского общества всегда возникали внутри страны. То есть библейское общество, что называется, прессовали, так сказать, составили какие-то препятствия, так сказать, закрывали именно то есть инициаторами так сказать инициаторами вот этих вот проблем ну или создателями этих проблем были силы какие-то вот внутри политические так сказать вот. и это будь то там какие-то Сановники, какие-то церковные деятели, какие большевики те же самые, вот, которые тоже запрещали э, и, э, библейскую работу вот, в стране, так сказать. Вот. Все, кто, кто угодно, но все они вот, были нашими соотечественниками, и, и, и, и все проблемы библейского общества на протяжении 200, более чем 200 лет возникали внутри, изнутри. Нам внутри никто не мешает. Вот, когда наши коллеги из-за рубежа э, интересуются, а как у вас дела, что вы там, как вы э, работаете, я говорю, я говорю только одно. Э, наше, наше правительство нам не мешает. Не очень-то помогает, но и не мешает. Мы не можем никак на это пожаловаться. Вот. А мешают, получается, силы извне. Вот. И это впервые в истории. Вообще такого никогда не было. Это вот первое обстоятельство, которое, так сказать, нужно отметить. Да. Второе обстоятельство, я тоже частично отметил, то, что правительство, ну, чуть ли не впервые на протяжении всей истории России, не мешает вести библейскому работу. Это скорее плюс. Это скорее плюс, да. Вот. Но не очень помогает, но, скажем, вот... В втором году мы подготовили перевод Библии на осетинском языке и попросили на издание грант у Министерства печати и цифрового развития. А там есть специальная программа грантов на социально значимые проекты. А это как раз социально значимый проект, потому что он был приорочен к 1100-летию крещения Осетии и Алании. И вот этот федеральный проект был утвержден указом президента России Путина. Mm -hmm. вот. И мы попросили денег на, этот, вот, на наш проект, на издание именно к этой э, знаменательной дате Осетинской Библии. Это действительно очень важно. Это ну, самая важная, можно сказать, составляющая mm -hmm. вот, э, крещения на основании чего. Mm -hmm. вот. Нам отказали без объяснения причин. Мы решили эту, эту проблему другим способом, обратились к верующим, сказали, что вот все нам отказывают, и наше, и, а правительство, так сказать, не помогает, и зарубежные правительства, они вообще мешают, и санкции накладывают. Вот а есть такая нужда, действительно, впервые в истории издана Осетинская Библия в полном формате. И вот наши верующие откликнулись и пожертвовали большие средства на издание вот этого вот тиража Библии. И вот этот тираж Осетинской Библии впервые в истории был издан, была проведена презентация во Владикавказе. Ну, Причем на высшем уровне присутствовали э, там, и председатели правительства, и епископы, и научная общественность, и христианская общественность. Вот, э, то есть Это действительно так сказать, очень нужное э, было дело сделано. И епископ, который, кстати, очень активно это все поддерживал, он заявил в интервью телеканала России, что это эпохальное событие. Вот, ну... Но правительство нам не помогло. Хотя это федеральный проект, утвержденный указом президента России. Библейская деятельность в России, вообще библейская работа, само библейское общество зародилось и приобрело в общем, такой огромный масштаб. И многие люди очень важные, и влиятельные, именно приняли участие. Это было благодаря войне. А сейчас... Мы входим в аналогичный период. Так что я не знаю, что будет дальше, но вот, э, вот эти вот необычные так сказать, знаки, необычные обстоятельства э, э, меня э, так сказать, э, убеждают в том, что наша деятельность будет продолжаться благодаря, э, э, благодаря помощи Божией и благодаря промыслу Божьему. Как, в каких формах, в каких масштабах я не знаю, но я думаю, что для библейского общества это будет время и может быть каких-то неожиданных так сказать, измерений библейских хармов, неожиданных каких-то средства Господь подаст, может быть, пошлет новых людей, вот, тех, которые так сказать, могут продвинуть вот это дело больше, чем мы. Даже думаем, как в свое время, так сказать, совершенно неожиданно. Вот, никто не ожидал библейского обращения от императора. Вот. Может быть, и наш руководитель обратится к, к Слову Божьему. Мы не знаем, так сказать. Но вот все эти наши обстоятельства, знаки, свидетельства о том, что это очень необычное время, которое, так сказать,.. По моему мнению, так сказать, для нас эти вот знаки нам обозначают или как-то сулят какие-то неожиданные так сказать, перспективы, возможности, какие я просто не знаю и предсказывать не берусь. Но для нас главное продолжать эту библейскую, эту библейскую работу, как бы то ни было, держать строй преодолевать с Божьей помощью вот те проблемы, которые существуют, и которые вроде бы даже еще и усугубляются, а там дальше как Бог даст.